Африку на служение, и говорит, я думал, что у нас прославление активное, я думал, что я такой вообще активный, и говорит, ну, что творилось там, я понял, что я просто как, как дуб <соял> стоял. Прославление длится 30 минут, 40 минут, час, говорит, ну, я уже устал, я вообще, это, говорит, прославитель, поклонник, два часа. В общем, африканская нация очень любит славить Господа, и наша церковь тоже любит славить Господа. Аминь. У нас время для свидетельств, поэтому, пожалуйста, у кого есть свидетельства, пока дети собираются, да, можете... Я вообще поняла, что свидетельствуют у нас на домашках, кто ходит на домашки, они между собой свидетельствуют, да, но, пожалуйста, вы хорошие свидетельства приберегайте для воскресения тоже. Добрый день, церковь. Хочу посвидетельствовать о том, как э, я применяю наши библейские уроки. Добрый день, церковь, Я очень как на практике используем уроки от библейской тони школы. Да, у нас были Библейская занятия по исцелению. И махмы занимали по исцелению. И я обнаружила у себя такой узелочек. И я забыла за их присыпать один вызов. В таком пикантном месте. В одно пикантное место и я сразу, сразу решила помолиться, решил, помолиться. потом почему-то я пошла посмотреть в интернете что это может быть Но после такие... в интернет вы, това... потом решила еще больше помолиться и, следует... и я, просто нак... я просто пальцами накладывала и руки. Просто... Просто спросите ты в над вами два места. Именем Иисуса э, приказывала рассосаться. И вымиту Иисус приказывал твадысы да э, исч, да, твады да исчезли А внутри у меня был вопрос Богу. И внутри вопрос кем Бог? Откуда этот узелок? Вот какое это твады изучи. И Господь мне показал мой календарь. И Бог мне показал мой календарь, что две недели назад я делала растяжку. Че преди две седмицы я растягах? И в, в, э, Иисус, я, я провозглашаю, наш самый лучший врач. И Иисус э, Только его диагнозы я при, принимаю. И саму на его И он ответил, что это из-за растяжки. И то именно отговорит, что это из-за ради Что я так видно усердствовала. Че что получила такой узелок синего цвета чепухих вызов чесотин я сначала даже подумала что это лимфоузлы воспалились я сначала эту помислив чесотин воспалили лимфники вызли а, и я молилась наверное минут 15, молилась все учила музыку Саша заходит, говорит, ты что делаешь? Саша, в и Пита, как его правишь? Я говорю, не мешай, Иисус сделает операцию. Я сказала, не, не причит, Иисус правил операцию. Я реально ну, воспринимала, что прям Иисус вот все рассасывает, рассасывает. Я воспринимала, что Иисус такая всечку махает твоем месту Ну, я подумала, что я утром проснусь, ничего не будет. Если бы мысли что с что если забуду, ничего не амадаима. Я проснулась утром. Узелочек мне показался поменьше. Твою же очень мисс история по-моему. А может я так сильно хотела этого? Может только Василенуисках твоего. слава богу, что через три дня он реально остался меньше. Слава на бога через три дня. Ты наверняка все все да. намолил. И я верю, что вот такая неотступная молитва, И мысли, неотступна та молитва которая постоянно прокручивает Слово Божье, когда ты постоянно преворота Божьего Слова, ты это, а, Иисус, Христом, когда ты на сами говоришь Сын Христос, это воля Божья для нас. Твоя Божья это воля за нас. Потому что все должно быть по нашей вере, за по, вере неотступности, по неотступности, еще раз по вере. И, вере и я верю что даже какие то болячки верю, э, какие то там наросты, на, наросты можно просто провозгласить пошел вон просто можем допровозгласить да рассосись э, махайся оттук, исчезни и не усомниться в этом. и до да мы слава указанный. Господу спасибо за слава на уроки. Давайте.